Итак, продолжаем. В этом видео мы поговорим про бас. Бас у меня здесь представлен двумя дорожками. Одна из которых саб-бас, другая это джуна-бас, такой классический синт-вейв-бас. Э, Давайте послушаем каждый из них. Послушаем сфера саб Ну, такой классический треугольнообразный синтезатор, то есть треугольная форма волны, играет низкие частоты, то есть это не совсем синусоида, там небольшой есть дополнительные всякие гармоники, но такой очень плавный, мягкий, статичный звук, то есть прям видно, что он тянется почти э, на протяжении всей песни, просто меняет гармонию. И у нас есть Джуно бас, так вот он звучит. То есть эти звуки очень хорошо друг друга дополняют. Джуна у нас дает вот этот вот гнусавый синтезаторный призвук атаки. А саб, он держит такой некий фундамент. Давайте послушаем их вместе. И давайте посмотрим, что у нас с обработкой. Значит, начнем с саб-баса. Тут сразу скажу, никакой параллельной э, обработки нет. Только плагины. У нас он в моно. Этот бас и, собственно, записан. Точнее, записан был в стерео, но я его суммировал в моно, потому что хотел, чтобы у меня был все-таки монофонический звук баса в треке, поэтому я сразу включил здесь режим моно, и плагин у меня, соответственно, все тоже в моно, несмотря на то, что дорожка стерео. Но хотя, если присмотреться, это, по сути, тоже моно-звук, просто выведенный как стереофайл, потому что левый и правый канал абсолютно идентичны, поэтому... В принципе, изначально эта запись была монофоническая, просто, видимо, когда стемы выводили, они получились в стерео. А, то есть, опять же, майк режим, так как, как мы уже знаем, он хорошо работает с низкими частотами. Опять же, linear face EQ, как и с бочкой. Здесь я только току прям самый самые саб-басы подсрезал. Подсрезал на всякий случай середину, чтобы вот эти гармоники... То есть вот они у нас присутствуют в сигнале, не так явно, но все-таки есть. Я их чуть подсрезал, чтобы они не мешали основному басу Джуно, который как раз в этом диапазоне раскрывается лучше. Ну и на всякий случай самый верх отрезал, вдруг там шумы какие-то и так далее. Дальше у меня стоит Virtual Mix Rack, в котором у меня опять же ламповая ситуация. чуть-чуть добавит этих самых гармоник. Здесь чуть-чуть я добавил верхнюю полосу. Не уверен, что она прям вот здесь сильно какую-то играет роль. Чуть-чуть низа, но просто решил, видимо, так подкрасить. Но на самом деле этот плагин для такого звука сильной сильно роли не играет. Давайте послушаем. Ну, за счет сатурации звук такой становится чуть более э, такой грязноватый. Вот без... А так, и чуть лучше слушается низ, то есть так чуть подкрашивается. И у меня стоит сайдчайн компрессия. Сайдчайн компрессия, которая работает от бочки, от кика, от аудиоканала кик. И настройка у меня, в принципе, стандартная. Я всегда использую классический лоджиковский компрессор для этой задачи. Можно использовать абсолютно любой компрессор, у которого есть секция сайтчейн. Самое главное. Чтобы детекшн det работал по пиковому значению То есть по именно пикам от бочки А не по общей громкости RMS Потому что у нас бочка такая довольно быстрая И нужно, чтобы компрессор тоже срабатывал быстро Поэтому у меня очень важно здесь включен режим пик Никакого автогейна мне не нужно Чтобы у меня менялась громкость баса Чтобы все оставалось как есть Но только в нужный момент Чтобы у меня просто бас проседал в момент удара бочки Вот давайте посмотрим, где у нас бочка начинает играть Она у нас начинает играть вот скуплета. Вот, и где-то на 4 дБ. То есть я так настроил у меня соотношение 4 к 1, я так настроил threshold, чтобы у меня вот в момент удара бочки бас, точнее, SAP, проседал на 4 дБ. Это помогает низкочастотной составляющей в звуке у бочки лучше читаться. То есть этот сап не перекрывает ее. То есть вы помните, мы сделали бочку довольно такой пульсирующей и плотной. Но если все-таки сайдчейн этот не делать компрессию на басу, то бочка все равно будет такой вялой. То есть давайте я сейчас отключу и мы сравним. А теперь с компрессором. То есть в момент удара бочки бас прям чуть-чуть быстро просаживается и тут же быстро восстанавливается. То есть у меня релиз очень быстрый, 30 миллисекунд. Это не, я здесь не настраиваю какой-то там классический танцевальный сайдчейн-эффект, когда у нас там в одну восьмую возвращается... После бочки эффект баса То есть здесь нет задачи именно художественного Сайнчейн эффекта, это именно технический Сайнчейн эффект, чтобы просто низкие частоты От бочки не Перекликались слишком сильно и не тонули В э, вот этом сабасе, Который у нас держится просто длинными целыми нотами И э, ну, тем самым маскирует звук бочки То есть я вот именно для этого здесь сделал этот эффект Поэтому он у меня не сильный, то есть не там На минус 10 дБ, а всего на минус 4 Но это достаточно, чтобы бочка успела вот этот свой пинок дать, э, Динамики как бы чуть-чуть у нас сделали такое движение вперед, и все, и этого достаточно, чтобы, ну, собственно, кач у ритм-секции был такой единый. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально.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 Ну, звучит довольно тоненько, опять же, я здесь добавил сатурацию майк, дальше Linear Face EQ, сильно я срезать низ не стал, потому что все-таки мне хочется, чтобы баса было довольно так много в этом треке, плотность, поэтому я не стал сильно разделять, то есть оставлять SAP только для вот этого инструмента, а у этого вырезать, потому что есть такая техника, в ней нет ничего плохого, но конкретно в этом, в этом случае я решил все-таки саб от джуна оставить. тем более он здесь не такой явно выраженный, здесь все-таки больше э, внимания идет на э, вот эту среднечастотную атаку звука. Вот она где-то в районе 800 Гц, вот можно прям посмотреть по волне. Вот это наш такой горбик. Но при этом саб тоже присутствуют звуки, и э, вместе вот с этим сабом они прям очень хорошо друг друга дополняют. Я чуть-чуть добавил зону 143, чтобы все-таки у нас басовость присутствовала, потому что в остальных элементах у нас эта зона, наоборот, подвырезана, особенно в барабанах. Я там у бочки урезал. У снейра у нас звучание чуть повыше, в районе 200 Гц, у бочки как бы пониже, а вот эту зону как раз занять вот этим вот джуно басом. Таким образом, у нас вот нижняя часть там до 300 Гц полностью занята ритм-секцией, и четко там все сформировано. То есть это очень хорошо для склейки вот баса и драма, дра, драм машину В данном случае, или вообще ударных Неважно Дальше у меня стоит, опять же Virtual Mix Rack Стоит опять сатурация, которая дает вот, Опять же грязи и плотности Потому что тут вот, я сейчас отключил когда обработку Вы наверняка заметили, что звук этого джуна Стал какой-то очень тонкий Какой-то такой, не такой живой что ли То есть сейчас давайте я отключу саб Вот убираю Включаю то есть вот эта сатурация дает вот этих приятных абертонов. Здесь тоже чуть-чуть я добавил яркости в высокой полосе. И здесь также я подчеркнул вот эту атаку в районе 5 кГц. С широкой полосой довольно. Э, с помощью SSL э, эквалайзера просто добавил здесь 2,5 дБ. И добавил еще 200 Гц, просто чтобы сделать потеплее это звучание. То есть тоже где-то в районе 3 э, кГц, точнее 3 э, в районе 200, точнее, герц 3 децибела я добавил На вот этой полосе Звук за счет этого стал более близким Более насыщенным Что мне, собственно, и нужен было Потому что это единственный, по сути, басовый элемент в треке Это, напомню, саббас А вот именно басовый у нас Вот этот единственный и мне все-таки хотелось, чтобы он ну, создавал плотность в звуке. Дальше у меня стоит FX, опять же, для бас инхенсера, И здесь у меня стоит частота в два раза выше, чем та, что была у бочки, потому что здесь мне важна именно вот эта зона, то есть в районе 120 Гц и они вместе с бочкой вот после такого подкрашивания очень хорошо будут сочетаться. То есть у бочки у нас явно выраженный низкочастотный пинок в районе 61 Гц, а здесь у нас на октаву выше 121, там 122. То есть это не так существенно, но вот в общем у нас получается четко такое слаживание через октаву баса и с басовой частью бочки. То есть это тоже очень хорошо всегда работает. И здесь также у нас сайчейн над бочки, едва заметный с теми же самыми настройками и так пришел выставлен просто чтобы чуть-чуть бас проседал вместе с бочкой. Ну, вот это прям слышно в соло. Давайте послушаем вместе с бочкой и с басом. Вот прям слышно, как хорошо они сочетаются друг с другом друг другу не мешают бочка и вот эти два баса и очень хорошо друг друга выполняют то есть когда бочка у нас не звучит у нас бас такую как подушку обволакивающую делает как только бочка бьет басы чуть-чуть просаживаются и тем самым дают ей место у нас сильно нет перекосов в низких частотах в эти моменты и все звучит очень органично и вот на этот бас э, я добавил чуть-чуть комнаты чтобы ему добавить пространство потому что то есть, сам по себе он звучит как-то довольно вакуумно скажем так вот давайте черт послушаем а так как трек все-таки полетный и у нас очень много эффектов на барабанах, чтобы как-то их склеить, я все-таки добавил здесь вот этот эффект. Напомню, что на э, вот этой комнате у меня стоит срез низких частот, поэтому я не переживаю за то, что у меня саббасы будут отражаться в ревербераторе. Тем более здесь тоже у меня срез стоит. И это очень важно, потому что ревер с супер низкими частотами, там ниже 150 Гц, звучит так себе, мягко скажу, лучше это фильтровать однозначно, не бояться этого, но так как в этом звуке присутствуют у нас не только басовые частоты, но и средние, особенно вот зона 800 Гц, мы можем смело отправлять этот звук на ревер, и он будет очень хорошо работать, давайте послушаем. Вот я сейчас специально останавливаю, чтобы был слышен этот хвост. То есть он не громкий, он не сильный, но он сразу же добавляет живости этому басу, как будто он уже находится в неком пространстве, а не просто в вакууме. Это очень хорошо слышно в наушниках, когда вы слушаете, что этот бас сразу прям оживает. Давайте послушаем вместе с ударными теперь. И давайте послушаем в припеве. Ну, то есть, думаю, идею вы поняли. Все довольно просто, но очень важно на эти моменты обращать внимание на сайдчейн компрессию, на взаимодействие баса с бочкой на взаимодействии двух басов между собой, если у вас есть несколько, ну, если у вас есть такой, скажем, лейеринг звуков баса, то все равно это воспринимать как единый элемент, но отдавать одному, одной, одной части какую-то одну роль, в данном случае у нас это саб, и э, другой э, части другую роль, то есть это в данном случае такая среднечастотная вот этот вот звук-фильтр, этот мяу-мяу, такой немножко гнусавый, и за счет этого, собственно, и получается вот то самое классическое звучание synth-wave баса. Ну что ж, давайте двигаться дальше, и дальше мы поговорим с вами о гитарах.